Я рад вас всех приветствовать на очередной нашей встрече. Надеюсь, вам так же весело, как и нам тут в студии. Мы пытались посчитать какое-то по счету мероприятия. мы сбились. У нас то ли 15-е, то ли 17-е получилась встреча пользователей программы PTV. Поэтому да, мы уже немножко ветераны этого движения. Для нас это несколько отчетное такое мероприятия перед самими собой, перед вами, перед может быть, отраслью. И я хотел бы обозначить те тенденции, которые мы видим по прошествии вот этого года, ну и они как наслаиваются друг на друга, а, приводя, как это, по закону диалектики из количества в новое качество. А, ну, краткие итоги деятельности, да, краткий отчет, но вот в этом году а, что, что интересного. Четыре новых города стали пользователями программы PTV, 11 новых организаций. Одна новая страна — это Армения. Потому что в, нашем, в нашей зоне ответственно находятся несколько стран бывшего СССР, в которых мы работаем, пытаемся продвигать эти методические подходы, которые мы считаем как минимум надежными, как максимум адекватными тем задачам. Но жизнь не стоит на месте. Сегодня вы услышите много докладов про различные подходы, которые могут дополнять вот эту базовую четырехшаговую технологию моделирования. А, тоже такой небольшой факт, вы видите, да, что основной упор мы делаем как раз в образовательный сектор, и я об этом скажу чуть подробнее. А, видим в этом году возобновление спроса на обучение, ну, видимо, прошлый год в связи с пандемией, в связи с такой неопределенностью, сейчас люди уже привыкли, и как-то, видимо, нам с этой вот э, историей ковидной э, жить всегда, поэтому будем адаптироваться. Да, спрос, спрос растет, мы очень много проводим тренингов, запустили эту осенью программу вебинаров, мы видим, что людям нравится то, что мы делаем, и мы будем это продолжать для того, чтобы как можно шире распространять эти знания, среди нашего сообщества, в которое входят и чиновники и вузы, и профессиональные консультанты, э, расширять знания в области, скажем так, научно обоснованных и проверяемых подходов к обоснованию транспортных решений. Ну, вот э, такой слайд, это э, слайд, э, я, например, назвал «Академия IPTV», то есть это только академические версии, там, где мы работаем с вузами, вы видите что мы закрасили а, те а, лаборатории, которые мы, мы называем там, лабораториями интеллектуальных транспортных систем. Почему так? Потому что мы считаем, что а, модель городской мобильности или мобильности региона, или цифровой двойник мобильности, сейчас разные термины применяются, это, собственно, то самое интеллектуальное ядро вот этих самых уже набивших немножко оскорблен термина интеллектуальной транспортной системы, который сейчас тоже на слуху. Но ядром собственно, вот этого интеллекта являются как раз э, модели поведения людей, которые можно математизировать, предсказывать и предлагать на основе этих моделей новые сервисы. Мы в этом году открыли две новые лаборатории, это в Ростове-на-Дону и недавно в Казани. И э, надеемся, что преподавание в них по тем методическим материалам, которые мы собираем, и мы пытаемся сделать в некую единую э, методическую программу обучения этим вещам совместно с вузами, э, начнется уже в следующем году. Ну, а теперь, собственно, про тренды. Три основные идеи, которые хотелось бы отметить. Первая, она же, наверное, самая такая практическая. Мы впервые в этом году заметили прямую связь между теми документами транспортного планирования, сделанными на, естественно, трансных моделях, и реальными, реальными деньгами, которые поступают в регион на те или иные проекты и я об этом подробнее скажу. Были очень заводные примеры. Беру только нашу практику. Наверняка те коллеги, которые занимаются системно регионами, потому что мы в регионах работаем достаточно ограниченно, только там, куда нас приглашают, консультантов на рынке достаточно много. Наверное, такие примеры тоже могут привести в свои практики. Второе, это модель, второй тренд – это модель, модель как сервис или консалтинг как сервис. Да, где граница между консультантам и заказчикам. Где граница передачи компетенций? Можно ли все отдать внешнему, там условному оператору транспортного планирования в городе, или должно что-то остаться? Вот об этом хотелось бы пару слов сказать. Ну и третье, третий тренд, так называемые интеграционные платформы. Что это такое? Как это может реализовано в сфере транспортного моделирования? Как это связано с ЭТС? Я тоже пару слов хотел бы сказать. Ну вот из нашего опыта. Это буквально то, что за последний год Те проекты, в которых мы участвовали ну, Таганрог, многих на слуху да, а, Тут такая история, что в общем -то, Таганрог Город, который может при определенных условиях Стать, как мы говорим, трамвайной столицей а, России И образцово-показательным городом для а, трамвайного движения Но для того, чтобы проект получил одобрение, движение, финансирование Необходимы были документы, которые мы по заказу компании Синара разработали для города и сейчас проходит ряд обсуждений с коллегами, документы сделаны, возможно они будут еще как-то актуализироваться, но без этих документов разговор ни с Министерством транспорта, ни с корпорацией ВПРФ был фактически невозможен. Ростов-на-Дону, сосед Таганрога, да, глава столица Донской земли, Мы были туда приглашены, отработали достаточно сложный комплексный проект по документам транспортного планирования. И не прошло и полугода, как Ростов получил одобрение инфраструктурного кредита, да, с чем его можно поздравить, это действительно большие деньги, на, по сути, создание в Ростове полноценного магистрального транспорта в ростовской агломерации. Потому что без такого транспорта ни одна... Агломерации развиваться не можем, и мы видим все эти разговоры об агломерациях, а их росте, застройки и так далее упираются в связи между различными частями этой агломерации. Оно без транспорта просто не работает, и без магистрального тем более. Да, нашими усилиями, наверное, в том числе были закончены разговоры о метро в Ростове, но мы предложили решение, которое сейчас... Мы надеемся, будет реализовано, и через некоторое время мы с вами сможем приехать в Ростов и прокатиться на новом трамвае, посмотреть, как это работает, как это работает на вывоз новых районов. А, насколько я знаю, там сейчас готовится концессионная инициатива и одобрен федеральный кредит. Такой проект «Синих мостов». Нас пригласили буквально года полтора назад в Калугу. Небольшой проект, буквально три перекрестка, помочь коллегам разобраться что с ним сделать. Проблема на место называется «Синие мосты» в Калуге. Мы отработали небольшой абсолютно проект, сделанный там за пару месяцев. Мы посчитали стоимость этой реконструкции. Она получилась примерно полмиллиарда рублей. И ä, представьте наше удивление, когда в сентябре мы прочитали новость, что губернатор этот проект доложил лице-премьеру, и Калуга на три, по сути, перекрестка, получила полмиллиарда рублей на реконструкцию под те идеи, которые мы прорабатывали в моделировании. Кто там за нашими лентами следит? Этот проект мы освещали. Там есть визуализации того, что мы предложили, как это работает и так далее. Ну и Ленинградская область, для нас это такой родной регион, потому что в Ленинградской области мы работаем много и плодотворно. Мы выполнили программу комплекса развития инфраструктуры, и опять-таки прошло буквально полгода, и мы увидели определенное движение денег, да, можно так сказать, в сторону Ленинградской области. Это и деньги на дороге, два транша, 10 миллиардов уже получено, 7 вот ожидается. Это поручение России к железным дорогам заняться очень больной темой для Ленинградской области, это проблемы путепроводов и озвученная сумма 38 миллиардов. Ну и фактически, как мы видим, ну можно сказать, принято политическое решение о строительстве полукольца вокруг петербургской агломерации для развития территории, потому что существующая кольцевая дорога Петербурга, она в общем-то ну исчерпывают все свои возможности. Это вот пример из нашей практики, если есть из вашей, присылайте, это очень здорово, что наконец-то связь между нашей работой, этими кирпичами, бумаги на, на 2000 страниц и реальным финансированием в регион, она устанавливается все четче и четче. Консалтинг как сервис. Ну, здесь надо что сказать. Мы с самого начала своей деятельности всегда стремились передать компетенцию в регионы. Мы поставляли софт, мы обучали людей, мы готовили массу методических материалов. К сожалению, надо констатировать, не везде это получилось так, как бы нам хотелось, потому что те специалисты, которых мы в регионе готовили, проходил год-два, мы их встречали в Москве, в Петербурге, в общем-то, в топовых организациях, потому что понятно, что человек, владеющий технологией моделирования, его цена по рынку она вырастает там, ну по сравнению с региональным уровнем на зарплату ну, в два раза минимум. Но тем не менее, тем не менее, Регионы, муниципалитеты должны иметь возможность, и они обязаны это делать по закону, проводить определенное трансное планирование своей текущей деятельности. Да, планировать ремонты, считать эффекты, оценивать влияние на потоки, менять маршрутные сети. Это все их каждодневная работа. Понятно, что есть консультанты типа нас, типа вот которые еще ряд коллег, которые разрабатывают стратегические документы, потому что они являются базой. Но имплементация этих документов, конкретное применение должно происходить на местах, используя в том числе методы математического моделирования, потому что, как ни крути, эта модель, если она сделана корректно по всем методикам и стандартам, это мощный инструмент проверки себя и обоснования любых решений, о чем уже говорилось. Недавно у меня была дискуссия с высокопоставленным коллегам из, коллегой из московского Дептранса, где был задан вопрос, а зачем вообще регионы делают это ПКРТ, вот эти КСОДД, КСОТы, почему нельзя, ведь ну вот есть путь Москвы, Москва много набила шишек, потратила много денег и добилась определенных э, объективных результатов, почему нельзя брать, вот и московский опыт там, приглашая там консультантов московских, они расскажут, что нужно делать к условному Таганрогу. Но здесь, вот, возвращаясь к первому вопросу, ответ был простой, у регионов нет такого количества денег, как у Москвы, и без качественно сделанных документов финансирование они, скорее всего, не получат. Но качественно сделанные документы позволяют им получить деньги на дороги, мосты, поджимный состав, uh, инфраструктуру пассажирского транспорта. И что мы видим? Да, наше видение, как это будет развиваться. Безусловно, компетенция у регионов и все сознательные регионы, муниципалитеты, они компетенцию транспортного планирования и моделирования так или иначе будут, извините за такое слово, отращивать. Да, понятно, что какие-то регионы, наверное, готовы отдать наобку полностью управлению своим транспортом кому-то внешнему по какой-то там э, схеме ГЧП, но я не думаю, что это будет массовая история, потому что риски они достаточно э, высокие. Регион должен понимать, что он покупает, он должен понимать, чем он управляет. И модель – это инструмент поддержки принятия решений. Поэтому вот мы нарисовали такую схемку, как это может взаимодействовать. Стратегические э, документы и поддержка ядра модели, самые сложные функции, будут выполнять, скорее всего, профессиональная организация, А прикладное использование, моделирование – должны выполнять люди в городских э, администрациях, комитетах по транспорту, департаментах транспорта и так далее. Так мы видим это будущее. Ну и последний тренд э, платформы. Вы знаете, кто следит за нашей деятельностью, что мы много лет уже с 2014 -го года развиваем некую платформу, э, которая интегрирует ряд источников данных, и ядром ее является транспортная модель, что это дает для трансного планировщика. Для трансного планировщика это дает возможность неограниченно увеличить доступ к модели за счет того, что вы можете иметь одну серьезную лицензию программного обеспечения типа Visum или Visim, они достаточно недешевые, но а, людей, которые занимаются подготовкой данных, аналитикой, визуализацией на базе расчетов, у вас может быть неограниченное количество. И, собственно, Наше решение дает возможность э, через там, с любого компьютера, с мобильного телефона подключаться к модели, готовить данные, загружать сценарии, получать расчеты э, в режиме фактически там, онлайн. Ну и, э, как я говорил, да, собственно, такие, так, так, такой подход позволяет интегрировать модельные данные в не просто трансное планирование как таковое, не просто в аналитику транспортную, а в управление транспортной системой. И мы выделяем сейчас два типа моделей. Модели для стратегического планирования и модели для оперативного управления светофорами, маршрутизацией, навигацией и так далее. И мы об этом сегодня будем говорить чуть меньше, но у нас отдельный, отдельный трек, посвящен интеграции решений PTV с нашим российским решением. Попробуем там показать, как это могло бы работать. Спасибо большое. Наверное, основные идеи я озвучил. Надеюсь, мероприятие будет для вас полезным. Спасибо, что вы с нами.